Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. И сегодня мы поговорим о легком выполнении достижения ветерана Озера Лиденхаков Это достижение требует в себя 100 побед на этом замечательном эпическом БГ Да, мы можем ходить и на эпические БГ с целью того, чтобы получать выигрыши в это достижение Но у нас существует открытая локация в Нордсколе Озера Лиденхаков И в тот момент, когда мы влетаем в эту локацию, у нас вешается баф в виде двух топориков Это наше звание в данный момент она новобранец. И чтобы нам засчитался вин при уже, например, захваченной крепости, нам нужно сделать так, чтобы наше звание было хотя бы капрал. Что нужно для этого сделать? Для этого нужно убить пятерых мопчиков или же пятерых игроков. Но не просто убить, а именно ластхитнуть. В этом могут мешать нам другие игроки, и в этом нам могут помешать мопцы, которые воюют друг с другом. Если у вас... Мало доток, если у вас маленький дэмэдж, то возможно это будет тяжко. Но само по себе все это делается очень легко. 5 этих киллов набиваются минут за 5 максимум, а потом мы просто стоим АФК и ждем того момента, когда выигрыш засчитается. Сама по себе битва длится 30 минут, перерыв между битвами 55 минут. Поэтому можно поставить будильник и лутать легкие победы для достижения. Всех вам благ!